Как я вот полирую, значит, вот стекло, вот тут у меня есть такие салфетки, как как они называются? подписаны там если зубная паста вот на ней пробовала вот, зубную пасту еще там чистящие средства и вот на каждой салфетке, значит Своя полировальная там, паста, вот алмазная, 0,5, 0,5, друг. Такая вот. И потом вот так вот берешь. Вот значит вот так чтобы пальцами когда ее берешь вот так она замарается тут берешься за нее и с одной стороны прижимаешь вот так и с другой стороны и так сдавливаешь и туда сюда ее двигаешь потом в зависимости от того которая идет абразив последним будет вот. постопой номер один. Вот она. Постопой номер один. Чем ее и надо полировать? Сейчас она не покорябана. Если будут маленькие какие-то царапины, то только вот такое сначала. Можно и наждачкой, значит, и дремлем. Тут все подписано. Один там, оранжевая, китайская, коричневая, белая, полировальная паста. Четвертая, значит, один, два, Тут Третья, вторая, постовая, здесь подписано, и вам пробовал. Хорошо на этом оргстекле видно, какой абразив он не прочный, никак вот там DVD диски все царапины и все там абразивы, которые там указаны на пастах вот этих или они если может быть не указаны там и вот про диалюкс много рассказывали, все можно проверить на вот таком стекле, на орг стекле и все будут там в зависимости какие глубины царапины все видно тут их нету царапин никаких потому что здесь уже финишная была полировка финишная паста это была у нас сейчас ее нету ну, раньше она была оранжевая. Тюксор. Сейчас финишная паста. Это вот эта. Вот. Паста Гои номер один. Все. Всем пока.